В описании. На рубеже 2010 года автопроизводители выкатили бюджетные автомобили. За ними выстроилась очередь на покупку, а затем из этих автомобилей выстроилась очередь на улицах, на дорогах, во дворах. Мы уже делали обзор на бюджетный автомобиль Hyundai Solaris. Обязательно посмотрите в наш плейлист. Но сейчас настала очередь Volkswagen Polo Sedan. Пола в кузове Седан первая модель Volkswagen, которая была адаптирована для наших стран. С пола хэтчбеком немецким пятого поколения у этого автомобиля только одна общая деталь капот. И то до рестайлинга. Все остальное было адаптировано, ну, что греха таить, удешевлено. Ну что, как это все работало, работает и что? Ломается? обо всем об этом сейчас узнаете полуседан получился хорошим в большинстве случаев он радует своих владельцев однако безупречным его не назовешь дело в том что в первые годы выпуска этот автомобиль подвергался многим доработкам то есть пережил несколько отзывных компаний. изначально дилеры устраняли проблемы в работе в некорректной работе электроусилителя а также ABS затем они взяли закрашащийся поролон сидений и так за также за незакрывающуюся крышку багажника. Позже на третьей машин пришлось менять короткий провод к втягивающему реле, а также слабо приваренную буксировочную петлю. До рестайлинга кузов Volkswagen Polus sedan изготавливали на Калужском автозаводе исключительно из импортной стали. Но разве что наружная панель крышки багажника была из российской стали кузов имеет оцинковку тоненькую в 5-7 микрон но двустороннюю примерно в 2015 году кузов Поло начали изготавливать целиком из российской стали оцинковку также стали делать по местным технологиям и вроде бы это все соответствует стандартам volkswagen лакокрасочное покрытие довольно слабое, поэтому по итогам трассовой эксплуатации Капот и части крыши под лобовым стеклом покрываются сколами разного калибра. К счастью, металл в сколах практически не ржавеет. Аналогичным образом пескоструйная обработка обнажает краску на порогах, на кромках колесных арок, а также в местах стыка бампера и передних крыльев. Куски краски могут даже отваливаться, но ржавчина там едва ли появится. Еще краска может протираться или вспучиваться за рамкой номерного знака, если она металлическая, а не пластиковая. Рамка просто ляпает крышки багажника и краска там, соответственно, протирается. В каталогах Шкода есть даже смягчающая наклейка, которая устанавливается с обратной стороны номерной рамки. Отметим, что рестайлинговые пола могут удивить коррозии на опорах задних амортизаторов в колесных арках. А также спереди в местах сопряжения деталей моторного щита, лонжеронов и брызговиков. Фары Volkswagen пола неплохие, отлично светят, с годами отражать линз не мутнеют, а светодиодные элементы на рестайлинговых машинах не подводят. Но, естественно, при большом пробеге, трассовой эксплуатации с годами могут помутнеть пластиковые плафоны. Но это решается полировкой. Бывали случаи попадания э, влаги в фары, но это в большинстве своем решалось по гарантии. Передняя рама, за которую крепятся фары и радиаторы в полуседан. Пластиковая. В народе эту раму называют телевизором. Так вот, при наезде на бордюр, либо же на сугроб, бампер может не получить повреждений, а вот телевизор треснет, и радиаторы могут буквально вывалиться. Боковые зеркала Volkswagen Polo не оснащены сервоприводом для их складывания. Сложить их можно вручную. Но... После 10-го складывания и раскладывания может выясниться, что они перестали фиксироваться. Это их фирменная болячка. Зеркала со сломанными фиксаторами обычно меняли по гарантии. Мы еще не слышали самостоятельного способа ремонта фиксаторов. Обычно же такие нефиксирующие зеркала люди садят на клее, либо же на саморезы. Разумеется, о складывании можно только мечтать. И это мы говорим о дорестайле. Вот в рестайлинге в богатых комплектациях Volkswagen Polo оснащался сервоприводом складывания зеркал. Этот механизм управляется джойстиком, работает хорошо и долго. А вот управляющий джойстик может просто отломаться. Личинки дверных замков на передних дверях и на двери багажника слабоваты. Если автомобиль не оснащен бесключевым отпиранием дверей, то личинки ломались примерно через пару лет с начала эксплуатации. Личинка проворачивалась из-за поломки фиксатора в ее корпусе. А личинка замка багажника, она была только на дорестайлинговых автомобилях, заедала из-за нечастого использования, попадания влаги и грязи. Стеклоподъемники Volkswagen пола иногда живут своей жизнью. Если стекла не слушаются кнопок, то значит контакты клавиш не касаются платы, либо же заклинил моторчик редуктора. Но таких случаев немного. Обычно бывают проблемы с функционированием автоматического режима стеклоподъемника. Вместе с этим может перестать работать даже стекол при их дистанционном закрывании. В этом случае поможет процедура калибровки. Это простая процедура, которая описана в инструкции к автомобилю. Также калибровка может понадобиться при отключении АКБ. Салон полоседан сделан из жесткого пластика. Выглядит сурово, но все элементы расположены предельно понятно. Ну, в общем, типичный Volkswagen. Замечено, что на дорестайлинговых машинах салон поскрипывает пластиковыми накладками на стойке крыши. В рестайлинге решили эту проблему, усилив поперечину крыши. То есть проблема была не в пластике, а в жесткости конструкции верха. Еще на полуседанах могут присутствовать звуки и щелчки в районе плафона освещения. Это бряцуют провода, либо же разъем, который идут к подогреву лобового стекла. Если автомобиль оснащен этой функцией, проблема решается двухсторонним скотчем или тканевой лентой, которую можно обмотать вокруг трясущихся элементов. На многих экземплярах может загудеть вентилятор печки. Это настолько частая проблема, что владельцы уже определились с качественным заменителем, который стоит 60 долларов. Отличная цена по сравнению с оригиналом, который стоит 400 долларов. А вентилятор печки Находится в передней панели справа, его можно заменить самостоятельно, сняв бардачок. Не так уж редко перестает работать подогрев сидений, потому что в нагревательном мате обрывается пучок нити. Некоторые умельцы умеют решать эту проблему. Volkswagen Поло седан вышел на рынок без выбора двигателей. Покупателям предложили мотор 1,6-литровый атмосферный бензиновый мощностью 85 либо 105 лошадиных сил. Номенклатурное обозначение CFNB или CFNA. Разница только в прошивке. История этого двигателя уходит корнями в 90-е годы к двигателю с обозначением BTS. Этот старый мотор упростили, удешевили и притянули к более строгим экологическим нормам. В принципе, получилось неплохо, но есть много «но». Этот атмосферник надел много шума в буквальном смысле этого слова. Дело в том, что владельцы Volkswagen Polo седан слышали посторонний стук по утрам после запуска двигателя. Этот стук пропадал по мере прогрева мотора, но с намотанными километрами он был Постоянен. Это шумели поршни при перекладке верхней мертвой точки. Говорят, что для снижения расходов на точность производства таблеточных поршней зазор между юбками поршней. И зеркалом цилиндров сделали очень большим. Разумеется, стучащие поршни заметно натирали стенки цилиндров в верхней мертвой точке. И под влиянием общественности все-таки Volkswagen выпустил обновленные поршни, которые менял по гарантии. На самом деле еще ни один мотор ЦФНА не заклинил и не задрал поверхность цилиндров. С посторонним звуком он сможет пройти более 500 тысяч километров, разумеется, если владелец заинтересован в его долгой эксплуатации и нормально его обслуживает. Упомянем еще несколько слабых мест. чугунный выпускной коллектор мало того, что задушен, так еще может треснуть. Затем помпа системы охлаждения ходит примерно 60 тысяч километров затем может потечь а может издавать шум а может и то и другое зато цепь грм на этом моторе ходит примерно 200 тысяч километров кстати у нас на канале есть подробнейший обзор этого мотора Рестайлинговые полоседан заполучили совершенно новый двигатель этот двигатель объемом 16 но относится к совершенно другому семейству и эй 211 он поприятнее, он потише он по эластичнее но имеет врожденную склонность к масложору. На некоторых моторах обнаружилось, что замки поршневых колец совмещены. Еще много нареканий было в адрес оригинального моторного масла. В этот двигатель надо лить масло вязкостью 5В40 с допуском Volkswagen 502.0 и 505.00 и менять его каждые 10 тысяч километров, а то и чаще. Помпа системы охлаждения этого двигателя приводится отдельным ремешком и поставляется в корпусе с распределителем с двумя термостатами. Вот такой вот громадный узел получился. Цена оригинального – 480 долларов. Цена хорошего заменителя – 150 долларов. Этот узел обычно давал течь антифриза к пробегу 80 тысяч километров, но эта течь устранялась с заменой буквально двух резиновых уплотнений. Привод грема оснащен зубчатым ремнем, который надо менять каждые 120 тысяч километров. На рестайлинговых пола появился 1,4-литровый турбомотор. Это тот же 1,6 MPI. Только лучше врожденного масложора за ним не замечено. Но модульная помпа у этого двигателя такая же, как у атмосферника с турбиной и непосредственным впрыском. У этого двигателя проблем нет. Вдобавок выпускной коллектор спроектированы лучше. Цилиндры лучше вентилируются и равномерно прогреваются, чего нет у двигателя 1.6 MPI. В общем, турбированный двигатель 1.4 TSI. Это надежный и хороший выбор, невероятно, но факт. Клос седан оснащен беспроблемными механическими трансмиссиями, нет претензий ни к пятиступенчатой более распространенной, нет претензий и к шестиступенчатой, ступенчатой, которая была доступна с турбомоторами. С годами может пропасть четкость при включении передач. Это происходит из-за износа пластикового промежуточного рычага. В отличие от корейских бюджетников, полу седан получил современный шестиступенчатый автомат АСИН TF60SN. Это практически неубиваемая трансмиссия. Если ее капитали, то при очень больших пробегах, примерно 400 тысяч километров, меняйте в ней АТФ. Просто каждые 80 тысяч километров и не помешает установка внешнего радиатора охлаждения. Турбомотором предлагалась преселективная семиступенчатая трансмиссия фирменная DSG DQ200 к моменту появления в 2015 году на седане Volkswagen Polo эта трансмиссия лишилась практически всех недостатков. Она способна радовать владельца сотни тысяч километров. Но при покупке Volkswagen Polo с этой трансмиссией надо продиагностировать ее диагностическим сканером. То есть диагностика покажет толщину дисков сцепления и даже количество перегревов. Надо убедиться, что нет пинков при переключении передач. В эту трансмиссию заливается два типа масла: 1 литр для работы мехатроника, 2 литра для смазки шестерен. Напомним, что сцепление у DQ 200 сухое ну а сейчас мы поедем на СТО чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле и у нас хорошая новость в автостронге сейчас вы можете приобрести не только отличные бУ запчасти но и новые поэтому обязательно звоните нам пишите в мессенджеры заходите на сайт будем рады вам помочь мы на 100 и продолжаем. Подвеска полуседана простая, надежная и настроена должным образом. Расходниками считаются передние стойки стабилизатора. Оригинальные тяги стоят 80 долларов, но заменители на любой бюджет предостаточно ходят в среднем. 30 тысяч километров. Оба соленблока переднего рычага продаются отдельно. Обычно более нагруженный задний соленблок выхаживает около 100 тысяч километров. Стоит 20 долларов. Шаровая опора снимается для замены. Цена оригинальной 80 долларов. Рулевые наконечники по 100 долларов, но вряд ли их придется менять до пробега в 200 тысяч километров. Опорные подшипники передних стоек стоят по 25 долларов. Подушки по 50 долларов. Обычно сдаются подушки при 100 000 км. Не стучат. Их износ можно заметить по сильно приподнятым верхним упором и колпачкам. У полоседана ВСАК ПП внутренние шрусы трипоидного типа. Иногда они просились на замену при пробеге в 100 000 км, так как являлись источниками вибраций на высокой скорости. Трипоиды продаются отдельно. Соответственно, оригинал стоит 600 долларов. заменители… 5 раз дешевле. Рулевая рейка на полуседан в первые годы выпуска начинала стучать уже при пробеге в 30 тысяч километров. Это происходило из-за износа направляющих втулок. Но на рестайлинговых машинах стук тоже появлялся. Вообще, некоторые рейки меняли по гарантии. Но замена слабеньких оригинальных втулок на второпластовые процедура недорогая. Задняя подвеска со скрученной балкой очень надежная и долговечная. Обратим внимание на задние барабаны. Дело в том, что в них очень легко попадает грязь и влага, и тормозной механизм ржавеет, закисает, снижается тормозное усилие, появляется скрежет. Следует раз в 1-2 года смазывать и очищать барабанный механизм. седан не сразу получился надежным. Несколько лет доработок этого седана немецкой марки превратили его действительно в достойный автомобиль. Да, это не Файтон и не посад B3, который у нас до сих пор уважают. Но машина недорогая в содержании и довольно-таки долговечная. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий